О, это видео. Ну, ладно, сниму немножко. Вот тут кормят, раздают гречную кашу, чай, хлеб. Вчера тоже тут ели. Вот сегодня опять будем есть. Вот так вот на... кушаем. Кушаем, тут раздавали гречу, угощали гречей, чаем, хлебом. Вот люди кушают. Да, ну кормили, да. Ну, за бесплатно, значит, угощали Не за деньги даже. Поэтому, говорю, угощали Подарок нас сделать такой. Вот тут даже на камере вот такой лучик, видишь? Святое место. Вот, да и дай, ладно, ты уже взял инициативу в свои руки, чтобы доесть. Нет, я не буду. Так, там вот столовая, там мы кушали несколько раз вон в тех краях. Вкусные, кстати, там пирожки, булочки. Так, ну все.